Здорово, это Шамшурин. Всем скорейшего мира, ребят. Итак, в этом видео я решил рассказать вам о четырех различных ситуациях, которые достаточно часто возникают в отношениях с женщинами, при знакомстве, перед свиданием, на свидании, в переписке. И мужчины зачастую не знают, как их интерпретировать, эти женские какие-то реплики, фразы. И не знают, что с ним делать, собственно говоря. И здесь я рассмотрю четыре Таких, которые мне сейчас пришли в голову. Ну, они, по сути, не мне пришли в голову. Люди спрашивают у меня в закрытом чате, где-то еще. То есть, что делать в этой ситуации, что делать в этой ситуации. Значит, прежде чем я вам это все расскажу, в двух словах, что сейчас у меня появился канал в Телеграме, который я создал как раз для того, чтобы каждый из вас мог непосредственно задавать эти вопросы какие-то там будут и эфиры там будут и разборы там будут возможность задавать мне и моим коллегам всей нашей команде вопросы я постоянно буду какие-то темы там актуализировать то есть это такой некий аналог места для общения в общем это круто там я позже здесь здесь позже я вам об этом расскажу ну и, соответственно, самое главное, то есть у меня есть игра для вас, ребятушки, то есть игра, сыграв которую вы, она абсолютно бесплатная, это может делать каждый желающий, она для любого возраста, вы в нее сыграете в телеграме, в специальном боте и окажетесь в семи различных ситуациях с девушкой, с красивой. И вам будет предложена ситуация, из которой нужно будет правильно найти какой-то выход, правильное решение. Если вы его правильно найдете, круто. Если нет, там будут мои комментарии, почему это неправильно и неэффективно. Ситуации абсолютно распространенная. Эта игра вас, ну, во-первых, она вас вовлечет. Во-вторых, она вас научит таким интересным вещам, как вести себя в той или иной распространенной ситуации с девушкой. Об этом чуть позже. Итак, значит, смотрите, первая ситуация, допустим, на сайте знакомств девушка э, пишет, э, это все я взял из реальных вопросов реальных людей. А какой у тебя рост? То есть вы какое-то время общаетесь, в какой-то момент она такая пишет, слушай, какой у тебя рост? Ты там пишешь, например, 172. Она пишет, о нет, э, мне не подходит. То есть мне подходит э, рост от 180, я рассматриваю мужчин от 180. Так как я сама 174, что ты ответил бы ей на это? Давай я предложу несколько вариантов. Первый типа там, ну и пошла ты. Второй вариант, допустим, я тебе что там, конь что ли, почему ты меня вообще измеряешь такое, типа наезд некий, да? Я тут какими-то параметрами должен измеряться. И... Либо, допустим, ты ответишь, послушай, дай мне шанс, давай просто увидимся, дай мне шанс. И я докажу тебе, что мой рост там, на 2 сантиметра ниже тебя. Это не самое главное, самое главное другое, ну или что-то другое. Здесь, по идее, ты должен подумать. Здесь должна быть какая-то пауза. Но для того, чтобы укоротить это видео, можешь поставить на паузу сам подумать. Просто, чтобы я ответил в такой ситуации. Это достаточно распространенная, кстати, фигня, потому что они могут либо про рост, либо что-то там про зарплату, либо то есть как бы ключевое. Девушка говорит мне у есть какие-то критерии, у есть какие-то параметры, и мне не подходит. Что ты будешь делать, как ты будешь на это реагировать? Я бы ответил что-то вроде, ну, как-то вот так, то есть, смотри. Причем тут же и комплименты какие-то заложенные, и все. Ты мне показалась намного более интеллектуальной девушкой. Понимаю, то есть, я как бы делаю комплимент тем самым, это манипуляция понимающий, что рост мужчины – это далеко не самый главный показатель, а мужчина и качество мужчины измеряются другими показателями. Вот. И можно оставить на этом, она, скорее всего, спросит, какими же, а можно не ждать, можно дописать, что ты, мы же оба с тобой прекрасно понимаем, то есть это тоже, опять же, паратипы, якобы ты же не дура, что как бы, качество мужчины определяется его жизненным опытом, его внутренним стержнем, его характером его поступками и, самое главное, его интеллектом. Вот. И я бы еще потом добавил в следующем сообщении что-то про секс, про флирты, ну, в зависимости от того, насколько ваше общение до этого, ваша переписка была близкой. Я бы написал, что зато там, троеточие, у меня все в порядке с размерами. Это некий флирт, и смайлики бы поставил. Я думаю, что женщина бы оценила адекватность твоих доводов. Я думаю, что она бы оценила твой вот этот флирт. Это шутку такую, про там. вот, Но, с другой стороны, конечно, для меня это говорит о ее бестактности, о ее глупости, о ее недальновидности. Ну, неважно. С другой стороны, может быть, она там тебе чем-то приглянулась. Вот. То есть, что бы ответил я? Дальше, следующая ситуация. Значит, девушка тебе очень сильно нравится. Но перед свиданием она просит тебя вызвать ей такси. Как бы ты себя повел? Спроси себя. Значит, ты не вызовешь так, как это позиции снизу, и означает прогнуться под нее. Кстати, достаточно распространенный ответ. И при этом ты жестко скажешь ей, то есть, если ты хочешь, если тебе надо, приедешь сама. Я тебе тут не, этот, не доставщик, не логист. Вот, следующий вариант. Значит, в зависимости от того, то есть твоя реакция будет зависеть от того, как именно она скажет о том, что ей хотелось бы, чтобы ты вызвал ей такси. Третий вариант, конечно, вызову, как бы она меня не просила, потому что девушка очень красива, очень понравилась как бы и такие женщины как бы на дороге не валяются. И это тоже вполне, кстати, довольно частый ответ. Вот. И тут, конечно же, правильным вариантом будет следующее. Правильным вариантом будет отталкиваться от того, как она это написала, да, потому что... Ну, то есть, вот этот пример, который привел Тигран на одном из наших тренингов практика. То есть, он говорит, вот представь, ты дал там человеку денег в долг. Вот. И он такой говорит, ну, пришло время, когда ты эти деньги должен забрать, и вместо того, чтобы их привести тебе, он говорит, слушай, приезжай ко мне, там, это, ну, я тебе хочу отдать деньги, заберешь. Мне кажется, это просто какое-то ублюдство. Или этот человек говорит так, слушай, дорогой я тебе тут должен, да, я готов тебе отдать, я предлагаю тебе следующий: Приезжай ко мне, а? возьмем, делаем шашлычка, винца возьмем, там, жена что-то приготовила. Посидим, поболтаем, пообщаемся, ну, и я, соответственно, тебе денежку отдам. По сути, это одно и то же. То есть, что там приезжай ко мне, что тут приезжай ко мне. Но вопрос донесения принципиально разный, как бы стиль донесения разный. То есть, поэтому одно дело, если она говорит, я никуда не поеду, если ты не вызовешь мне такси, <coughs>, вообще-то, как ультиматум, это одно. Если она говорит, блин, слушай, я же как ты и хотел, между прочим, на каблуках, в красивом платьишке, блин, ты же вызовешь мне такси, а? блин, можешь мне такси вызвать, потому что я тут такая вся нарядная, там, блин, тащиться куда-то самостоятельно неохота. Хочу тебя порадовать. Вот. Абсолютно разная форма донесения. <смех> Позиция снизу или сверху, она как бы не отличается тем, <смех> что там вкладываешься в девушку, не вкладываешься. Как бы ключевое ⁇ это нормально, что ты не нищеброд, и ты как бы мужчина широкой души. Да, окей, пожалуйста, давай вызову. Но если она нормально об этом попросила. <смех> ты можешь вызывать такси, там, дарить цветы, не знаю, все что угодно делать. Главное, то есть в чем отличие позиции снизу, что мужчины при этом не сближаются, не умеют сближаться, боятся, не решаются. Главное, чтобы ты не тупил и не торопился, не, ну, как сказать, и не задерживался со сближением. И принципиально важно, не позволял никому, ни этой женщине, ни кому то другому нарушать твои личные границы, залазить в твои на рамки какие-то. То есть с тобой должны общаться уважительно это главный критерий те кто выбрал такой вариант я жестко там пошлю ее потому что я еще там таксистом или кто-то еще давляй ребят идите в жопу как бы мы и я и вы прекрасно понимаем тот факт что особенно кто это выбрал что если вы адекватные люди ну, у большинства из вас абсолютно как бы все, все хреново там на, на этом фоне, да, на, на, в плане женщин. И не потому что я выпендрюсь, потому что как бы, у вас есть материалы, вы ни хрена не делаете, как бы даже с бесплатными материалами. И для вас это большая редкость. Если девушка красивая и нравится, вы, честно, будьте с собой честны. То есть вы скорее всего там чуть ли не сами приедете в форме таксиста, там лишь бы ее забрать. А если, ну, есть 2% мужчин, да, которые скажут, ну, да, типа того, что, там, я принципиальный, я не буду. Ну, окей. Если действительно принципиальный, то это одно. Если у тебя нет, там, лишних, там, 300 или 500 рублей вызвать девушке такси, то, как бы, это другое. Вот. Потому что, по сути дела, там, привести, вызвать такси своему другу, в чем проблема. То есть, если он вас просит, об этом нормально. Далее, на свидании, то есть, перед свиданием, да, то есть, она говорит, скажи, пожалуйста, а куда мы пойдем? Вот такой вот вопрос от женщины. Значит ли это, что ей важно именно место, а не важно, с кем идти? Если ты пригласишь ее погулять, ну, просто скажешь, слушай, а пойдем погуляем просто то она, скорее всего, откажется и не пойдет, потому что ей плевать абсолютно на тебя, на твою компанию, ей важно выгулить себя в какое-то там дорогое, престижное место. Итак, формулировка вопросов с ее стороны, а куда же мы пойдем? Что ты ответишь, спроси себе, значит, вариант такой, с хорошим человеком везде хорошо, поэтому какая разница, куда-нибудь пойдем. Второе, Ну, там следующее, ты выберешь какое-то дорогое там, суперское место, забронишь стол, скажешь, конечно же, сюда, <клышко> ну, ты ответишь что-то из серии, главное, никуда идти, а с кем, или уточнишь, с какой целью она интересуется, все так спокойно, для начала, да, слушай, а с какой целью ты спрашиваешь это, для чего ты это спрашиваешь? Вот, и обратишь внимание на то, как она э, говорит, какая интонация. Вот, потому что, опять же, с чем это может быть связано, сейчас расскажу. И тут я вам задаю вопросы про свидания, да, но многие из вас, действительно многие из вас, у вас этих свиданий, в принципе, нет. Или оно там одно в пятилетку, там, не знаю, одно в год. Поэтому, ребятушки, если дело обстоит вот так, то надо с этим что-то делать и делать с этим что-то срочно, потому что это не жизнь, когда вы так живете. Но, тем не менее, как бы, прежде чем я продолжу, то есть, прежде чем вообще я отвечу, что бы я здесь сказал, да, то есть, типа, куда мы пойдем, девушка спрашивает, да, то есть... Я бы действительно поинтересовался, с какой целью ты спрашиваешь. То есть, возможно, что, ребят, не надо смотреть так плоско и однобоко. Да, возможно, она охерела и такая, я не хожу в эти места, я хожу только в эти. Там уже один отдельный скрипт общения. Может быть, она говорит, слушай, мне я это спрашиваю, потому что... И женщины действительно часто так спрашивают, то есть, не все так плоско. Потому что она хочет понимать, как ей одеться. Потому что одно дело, если вы пойдете в парк, она оденет там кроссовки какие-то, джинсы. Если вы пойдете куда-то в театр там или в ресторан, она оденется там как-то по-другому. Поэтому если ты спросишь, а зачем ты интересуешься, ты говоришь, да слушай, ну мне надо понять, как одеваться. Все, ничего такого в этом нет. Но если ты не спросишь, начнешь говорить, какая разница, а сразу вонять. То есть как бы не исключено, что девушка говорит, блядь, это он какой-то долбоеб. Как бы, я просто спросила, потому что мне надо понять, какой у нас сегодня вариант одежды. Вот. И прежде чем, собственно, я еще, еще одну ситуацию про отношения тебе расскажу. Как может быть? То есть это действительно то, с чем ты часто можешь столкнуться. То есть, значит, еще раз, у меня теперь есть канал в Телеграме, который я создал для того, чтобы там, обсуждать что-то. Там каждый из вас может выкладывать какие-то там свои успехи, свои победы, фотографии, даже, может быть, без цензуры в некоторой степени. Потому что ваши гениталии только не присылайте. Там можно будет комментировать что-то, задавать вопросы, общаться, обсуждать какие-то темы. Я регулярно вместе с моими коллегами буду туда выходить. Там мы будем вести прямые эфиры с возможностью отвечать на ваши вопросы, разбирать, включать вас голосом, беседовать с вами. Это очень ценная штука. Это аналог программы, который ныне запрещено произносить в СУИ даже. Вот. Поэтому ребятушки, там внизу есть ссылка, залетайте туда. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме. И самое главное, что я для вас приготовил, то есть я для вас приготовил игру совершенно бесплатную, очень крутую, то есть она займет у вас там порядка 20 минут, наверное, времени, то есть там есть семь вопросов, вы, это все происходит в боте в Телеграме, вы окажетесь в семи ситуациях с красивой девушкой, разных там во время знакомства, на свидании, где-то еще в отношениях, то есть в переписке. И э, эта игра про женские манипуляции, про женские проверки. Она будет э, такая интересная, потому что вопросы непростые, но очень распространенные ситуации. Там надо будет подумать, потому что от того, умеешь ли ты распознать эта манипуляция вообще, или просто женщина общается с тобой по-доброму, и умеешь ли ты утилизировать эту возможную манипуляцию, от этого зависит очень много. И не просто там наличие или отсутствие секса в твоей жизни, от этого зависит... Вообще твоя будущая жизнь, качество твоей жизни, потому что это отношения, это семья, и если там все херово, и тебе не хочется возвращаться домой, и потом развод, там дети и прочее, то это очень все плохо и печально и трагично. Для этого я создал эту игру, которую ты также можешь там получить совершенно в свободном доступе. Ограниченное количество времени, буквально три дня я ее там подержу, чтобы люди пришли на канал, и сыграть в нее, проверить свои силы, свой скилл, свой опыт, насколько ты умеешь хорошо взаимодействовать с женщинами. И еще одна ситуация, значит, про отношения. О чем говорит фраза, внимание, да, когда девушка в отношениях как бы, подходит тебе, все, у вас все закончилось, типа, она говорит, ты знаешь, мне нужна пауза в наших отношениях, мне нужно побыть одной. Очень такая неприятная херня. Эта фраза, значит, говорит о том, что человек, ну, я не буду давать тебе здесь вариантов, я тебе скажу просто свое мнение. Эта фраза говорит о том, что человек, ну, женщина уже, скорее всего, все решила, раз она так говорит. Что тебе с этим делать? Тебе надо здесь и сейчас в моменте понять и определиться, есть ли конкретная причина у нее так говорить. Если причина есть, допустим, ты изменил, ты бухал и никак не можешь завязать, ты там что-то накосячил очень серьезно. И она совершенно справедливо имеет право на то, чтобы сказать тебе, слушай, мне нужно, короче, застопориться, уйти в себя, подумать и вообще принять какое-то решение. Вот. Ну, здесь нужно, а с, а с твоей стороны нужно подумать, можно ли вообще что-то сделать, можно ли что-то исправить и самое главное, как это исправить. Но если конкретной причины никакой нет, просто вот без какого-то повода она такая, блять, все, мы ссоримся, что-то еще там постоянно ругаемся. И она говорит, мне нужна пауза в отношениях, то скорее всего все, точка, это переводится как Я ухожу. А, возможно, просто я не хочу тебе это говорить жестко, прямо и в лицо. Я решила сказать вот так вот. Значит, она уже свое решение приняла. Вот, тут еще раз, да, вполне логично, что если есть косяк, женщина имеет право взять паузу, это ее естественное желание, и она будет решать от себя, а ты будешь решать от себя, можешь ли ты этот косяк исправить. Если нет конкретной причины, еще раз, то пытаться ее там уговорить, останься, пожалуйста, это унизительно, бесполезно, и если даже она вернется, то эти отношения будут такие, где ты будешь в позиции просящего, заслуживающего, и она соизволила, Передумать. Вот. Зачем ей пауза, если, ну, то есть она что, что она хочет все обдумать, если, допустим, причины нет. Она в чем-то сомневается. Если она уже в тебе сомневается, значит она сомневается в тебе как в мужчине, как в лучшем мужчине в ее жизни. И, значит, если есть сомнения, значит, это уже не так. Поэтому имей собственное достоинство. Вот. И она может это говорить, потому что она приняла решение уйти. Вот. Еще раз, значит, у меня появился канал в Телеграме, ссылка здесь под видео, и у меня есть для тебя специальная онлайн игра в Телеграме Бот. Это не просто игра для дебилов, когда ты играешь там в танчики, в машинки, в какую-то херню и деградируешь. Это игра, э, некая игра, тест-игра, опросник, где тебе будут предложены 7 разных ситуаций, в которых ты неминуемо можешь оказаться в жизни, Половине из них точно и скорее всего ты уже оказывался даже. И нужно будет правильно выбрать вариант ответа, как бы ты поступил. А далее будет мое голосовое какое-то обращение после каждого вопроса, где я голосом с тобой пообщаюсь, прокомментирую тебе э, как бы эффективен тот вариант, который ты выбрал или неэффективен. Внимание, это все ограниченное количество времени, ссылка здесь под видео каждому, собственно говоря, участнику это доступно, каждому подписчику, каждому зрителю. Вот. Это был Шамшурин. Пиши в комментариях что-нибудь хорошее, может не очень хорошее. Все, пока.